Друзья, Маткульт, привет из студии Андрея Павликова, математика МГУ, он же Ломоносов Скул, правильно? Он же Хитман. Он же Хитман, точно, вот, вот он у меня в гостях. Ну, если честно, это я у него в гостях, как вы понимаете, да, у меня так ä, тут вот... Нам еще настраивать и настраивать. Вот. Хотя мы настроим, мы настроим. Вот вы настроите, и я к вам в гости Точно, объекту. да, вот. И тогда будет прям настоящий гость у нас. Ну, в общем, это мой дорогой друг Андрей. И мы сейчас с ним наконец разберем задачу третьего этапа Латвийской 71-й математической олимпиады, которую мне прислал. Я опять забыл, кто. Вот я помню, что парень переписывался со мной. Но он у меня Слушай, точно вы, в подписчиков. Слушай, да, в да, да, да. Привет! Хотел сказать: в Солнечной Латвии, но, скорее всего, дождливый, как и в Москве, да? Вот, Привет всем в Латвию. Мы сейчас будем разбирать вашу Олимпиаду, друзья. А, а потом обсудим ее. Я думал, вот сейчас возьму и порешаю задачки. Открываю первую задачу и вообще ничего с ней не могу сделать. Вот ничего. Я, у меня какой-то затык. Я э, впал в тормоз, впал как бы в уныние и думаю, ну ладно, все, Андрей решит. И Я Андрей решил, решил, да? Да. А, ну, и сформулируешь, да, ее? Ну, естественно. Тогда я, как это сказать, я могу освободить себя от этой ноши, да? Передаешь а. микрофон. Да, позорно передаю микрофон э, тебе, потому что сам с ним не справился. С первой же задачей не справился. С микрофоном не справился или с задачей? Итак, задача номер один. Докажите, что квадрат можно разрезать на 6 прямоугольников, у которых, в скобочках, у всех отношение короткой стороны к длинной равняется 2 минус корень из 2. Какое-то странное отношение. Давайте запишем его по-человечески. То есть задача номер один. 2 минус корень из двух к одному. Ну и здесь, конечно, надо ставить скобочки, да, а то иначе получится, что корень из двух как будто бы делится на один. Да. Ну и первое, что приходит в голову, это просто взять прямоугольник с такими сторонами. Ну, более естественно, ничего не, не приходит в голову. Понятно, что здесь два минус корень из двух меньше, чем один. Там получается примерно 0,4, значит, примерно 0,6. Значит, какой-то такой прямоугольчик я взял. Вот здесь два минус корень из двух, а вот здесь один. Ну да. Проблема в чем здесь? Проблема в несоизмеримости отрезков. Этот рациональный, ну вообще целый, но это не важно, да, рациональный. А этот иррациональный. Значит, никакой квадрат я уже построить не могу. Значит, моя задача избавиться от иррациональности. И сразу, о чудо, пришла идея в голову. Сопряженная. Если домножить на сопряженный, иррациональность пропадет. Но ну, она пропадет вот кажется, здесь. Она. А здесь появится. Значит, нужно потом сделать что? Повернуть и посмотреть, что получится. Блин, мне тоже волк, но ничего не вышло. Ну, надо просто попробовать. На сопряженное домножить. Разно И, да, 4, соответственно, минус 2 – это 2. Тогда получается, а, чему равны стороны у этого нового прямоугольника. 2 плюс корень 2 и 2. Но 2 плюс корень 2 явно больше. Так? Теперь вопрос, куда что прикрепить? А, чтобы убить иррациональность... Убить рациональность. Нужно сделать что? Давайте я мелок возьму. Вот эту штуку и вот эту штуку сложить. С4. Рациональное число. Но... То есть, если я беру и говорю, что вот к этой стороне я представлю еще как-нибудь вот так. 2 плюс корень из 2, да? У меня чуть-чуть вылезет здесь, но это не критично. Вот здесь. Подожди, что-то я не так представил. Так. Два плюс корень с двух. Вот так. Это много. Да. А там двойка. А двойка у меня получилась какая-то уже совсем большая. Она такая большая не должна быть. Но здесь непропорционально. Неважно. Не непропорционально, да. Но идея вот. Что вот здесь теперь по вертикальной стороне плюс 4. Вот здесь два, а вот здесь один. О чудо. Ровно в два раза больше. Значит, я могу вот такой же еще пристроить. И вот эти два просто одинаковые. А, вот это из два. Вот эти одинаковые. Прямоугольнички. Согласен? Я в том, что вот здесь единичка, вот здесь тоже единичка. А в сумме двоечку. Так, погоди, я вылезу в кадр. Давай. Так, вот я что-то... Давай, давай я более... А я, ре... я начал резать. Более я красиво. Резал, ничего не выходит. Резал, более красиво, выходит. так. Так, давай нарисуем по-человечески. По-человечески. Да. Так. Вот это 2 минус корень из 2. Да. Вот это 1, 1 вот это один. Это 1. Соответственно, получается, что если я вот такой большой пристраиваю... 2 плюс корень из 2... Вот это два. Это два. Вот у меня три штуки получилось. А этот, подожди, а это такой же, да? 2 вот два здесь, а, -а. а здесь один плюс один. Нет, я имею в виду, что... Нет, это другой, у него отношение, это то, что нужно. Отношение то, что нужно, да? Потому что два делить на два плюс корень из двух. Да, это 2, ну, да. плюс корень из двух опять. Ёкарный да. баба. Так вот, ай, что получается, в сумме здесь 4, а, а вот здесь два. Все, все, ну, все Значит, еще -то такую же пристраиваю штуку почему? и я делю не я... Почему я не смог ну, догадаться? Так я не могу понять. Я резал, резал, ничего. Я уже начал резать сам квадрат, и ничего вот. не получалось. Вот ну, так в этом и а беда. Надо с этого, да, с прямого... В обратную сторону. <вес> а -а ты как-то теоретике игровик С а -а -а конца задачку <вес> решать. Слушай, ну круто. Вообще ну, все, все тревярно. Для первой задачи, делаешь. на самом деле, очень сложно. либо ты сразу понял, что такое, и решил, либо ты не понял до конца Олимпиады. Ну, она домашняя, как я понимаю, на неделю дается. А я, я не знаю. Я, кстати, точно не знаю. Вот, то, ну, в комментариях напишет. Пусть напишет в комментариях, как дается эта Олимпиада. Мне казалось, что она домашняя. Да. То, ну, что, все. Ну, в, дом, ну, ну в, вот, в, в аудитории эти пять задач решить ни за какое разумное время нельзя. Ну, это мы давай в конце поговорим. Ну, ладно, да. Все. Супер. Я Слушай, справился, спасибо. теперь ну, твоя очередь. Да, ну, ты меня теперь... как, да, спас Пере... от позора. Переходящий от микрофон. От коллективного позора. Да? То есть, если микрофон. один математик тормозит, то другой не будет тормозить. Правильно? Ну, да. Вот, вот так и вышло. Так, куда этот хрен нужно вставить? Даны действительные, положительные числа x, y, z. Докажите, что x квадрат плюс y квадрат делить на x плюс y плюс y квадрат плюс z квадрат делить на y плюс z плюс z квадрат плюс x квадрат делить на z плюс x Пардон. Больше или равно x плюс y плюс z. <смех> <смех> вот! Вот такое неравенство. Но вот здесь я должен честно сказать, что думал я недолго. Прям вот не буду, не буду как это, не буду принижать, э, скажем так, удачу, которая сопутствовала мне. Э, смотрите, вот здесь хочется сократить. Согласны, да? Вот мне, когда вот... Э, как научиться решать олимпиадные задачи? Да хрен его знает, как научиться решать олимпиадные задачи. Каждый раз ты должен что-то попытаться увидеть. Но вот мне хочется сократить, но чего-то не хватает, чтобы сократить, правда? Ну чего мне не хватает? 2ху, естественно, не хватает, чтобы сократить, правильно? Ну давай попробуем прибавить их и отнять. Да? Вот, минус 2ху. Делить на х плюс у. Дальше мы то же самое сделаем с остальными и напишем здесь x плюс y плюс z. Да? Вот. Ну и там все у нас положительное. У нас получается, что а, вот это будет x плюс y. Из этого y плюс z пойдет такое же. Из этого z плюс x. Поэтому будет удвоенный x плюс y плюс z. За вычетом удвоенного xy деленное на x плюс y. Завыченном удвоенного yz на y плюс z. Ну и удвоенного zx на, x, на z плюс x. И это должно быть равно больше или равно x плюс y плюс z. Вот. Ну и натурально значит, сокращается у нас тут все. Получается, значит, слева, справа у меня x плюс y плюс z должно оказаться больше или равно, и чем, соответственно, два xy y на x плюс y. Плюс 2 yz z на y плюс z. Плюс 2 xz, z x на z плюс x. Так, ну и как бы и вот тут на, на, на самом деле идея, что предыдущая идея также сработает и сейчас. То есть э, x плюс y плюс z, если его удвоить. А здесь учетверить все. Ну, удвоить и получится 4, да? то дальше он распадается в сумму, просто x плюс y плюс y плюс z плюс z плюс x. И осталось просто доказать, что это больше или равно, чем 4xy на x плюс y плюс так далее. Да? Ну и все, потому что то, что x плюс y больше или равно 4xy делить на x плюс y, а также y плюс z больше равно 4y z делить на y плюс z и z плюс x больше равно 4 zx на x z плюс x. Ну, это почти очевидно. Вы просто возводите в квадрат, получаете x квадрат плюс 2xy плюс y квадрат. Ну, сюда это тут все положительно. Больше равно 4xy. Вычитаете, читаете x минус y в квадрате больше равно нуля. Все время доказано. Вот. Задача третья. Агита задумала натуральное число x. Сумма цифр, которого равна 2021. Константин пытается отгадать это число. Причем за один ход Константин называет произвольное число, а, ну видимо, тоже натуральное. Да. И Агита называет сумму цифр числа модуль x минуса. Вопрос: за какое минимальное число шагов Константин может точно отгадать это число? Причем я, ну, сразу небольшой комментарий дам, да, то есть что раз минимальное число шагов, значит должна быть оценка. За меньшее число нельзя. Да, оценка и пример. И пример обязательно, да? И вот теперь, когда Алексей сказал, вообще непонятно, как научиться решать олимпиадные задачи, я одну маленькую идейку расскажу. А, давайте просто подумаем хотя бы, число, у которого сумма цифры 2021, ну, какое-то страшно большое число. Это раз. Но... А если я еще кучу нулей припишу, в серединке или да, в конце, да, оно становится страшно неподъемным. Ну, то есть невозможно его отгадать, ну, почти. Так? Поэтому... Гениальная идея. Ребята, уменьшаем сумму цифр числа, которые задумал Гита, до единички. Все, с единичкой мы сейчас разберемся. Какие числа легко перебирать? Это 1, 10, сто, тысяча, ну и так далее, да? Конечно. Понятно. Что я нули могу приписывать только в конце. Да. А теперь я что делаю? Я вычитаю единичку из да, каждого ты числа. Даешь число один. Да, я даю число. Константин дает число один. Да. И что получается на выходе? 0, 9. 99, 999, то есть понятно, что вот здесь количество 9 да. каждый раз разное. Сумма И... цифр 9 к Да, сумма цифр 9k. И значит, э, давай так. Э, сумма цифр пускай будет s. Да. s. Сумма цифр. Сумма цифр вот этого нашего. Э, Шикардос. То есть наша A в данном случае A. Это единичка. А здесь получается, что S это 9k. Ну все, я однозначно могу интерпретировать, да, что все, у меня получилось. Все, сколько у тебя Понимаешь, с единички идеально все сработало. а с двоечкой, а с двоечкой начинаются проблемы небольшие. Два, потом одиннадцать, потом двадцать. А, ну два и двадцать похожи. да? А, -а. а вот один стыдно, хотя на самом деле тоже есть проглядц похоже. А, дальше сто один, сто десять, двести. Все, да? Дальше уже на тысячу пошли. Ну, наверное, да. Тысяча один, ну и так далее, и так далее. Потом да. тысяча десять. Вот а, Но все-таки, раз сумма цифр 2 у каждого из чисел, значит, при делении на 9, остатки будут одинаковые. Так? Здесь остаток 2 у всех, здесь остаток один. С первого шага мы единички все выяснили. Давайте здесь тоже с единички попробуем. Посмотрим, что получится. Ну, то есть, просто попробуем то же самое сделать, что было. Один, десять. 19. О, чудо девятка появилась. 100. 109. Тоже чудо девятка. 199. Две девяточки. 1000 А теперь смотрите, мы получаем числа, у которых пределение на 9. Остаток будет 1. Ну да. Ну, потому что единичку мы забрали. Ну, конечно, забрали. Значит, вот это, вот это, вот это, они просто поп... вот это они просто попадают вот под эту ситуацию. Так. Значит, нужно будет еще раз вычесть единичку. То есть, если я получил, что у меня сумма цифр 1, то я применяю вот это. Вот просто сюда иду. Да, да. Если сумма цифр 1 плюс 9, то есть 10. Да. Что мне нужно? Нужно оставить одни девятки. Значит, здесь я буду вычитать. Ну, так, конечно, нехорошо описать, да? Давай так отдельно пишем. 19 минус 10, 109 минус 10. И я, соответственно, получаю только девятки. Ну да. Здесь у меня две девятки. 109 минус 100. Нет, минус 10. Почему? Я здесь 10 отнял, а здесь 10. А, извини, да. Здесь две девятки. ты отнял 10. Ну, то есть получается, что вот, а первая в данном случае было 1, а второе просто... А, 10. Нет, нет, уже не 10, а 11. А. 11. Ну, то есть я же вычитаю 1, а потом 10. Теперь вот здесь две девятки. Две девятки. Мне бы сотни мешает. Ну, давай я у сотни уберу. Все правильно, все. Все верно, да. И как раз две девятки. То есть, ну, соответственно, там число, где вот такое вот такое, вот типа, да, оно откуда появилось? Из тысяч да. Здесь тоже у меня две девятки, значит, тоже буду отнимать число. О, по количеству девяток должно быть число вида 10 степени k. И получаю здесь как раз три девятки. То есть я их распознаю. А, ну вот это для маленьких. Так, я понял. Да. Теперь, ну по видимому. Точно так же должно быть все 2021. Но! Так как бы я могу сказать, по индукции все даже получится. Но, к сожалению, есть один маленький нюанс. Чисел-то бесконечно много. Да, да, да. И я не уверен, что вот здесь с индукцией все хорошо. Но поэтому все Алексей. Нюансы. Что такое нюансы? Сейчас, Песку, я тебе расскажу. Не надо, не надо. Мы в курсе. Так вот. Значит, на самом деле решение, как я понял, такое. Если я не до конца правильно расскажу, оставим это даже вот, ну, слушателям добить, потому что она, она реально прям красивая. Решение такое. Ответ 2021. И решение стоит в том, что мне нужно... Действительно, в начале нужно выдать число 1 просто. Теперь произойдет следующее. Вот произойдет то, что я... Я увижу, вот была э, сумма цифр 2021, теперь если, я, если вычли единицу, вот если бы на конце стояла не 0, то сумма цифры будет 2020. А если 0, то она будет равна э, 2020, 2020 плюс 9к, где к количество нулей на конце. То есть та же самая идея. Ты сразу узнал, во-первых, если в конце хоть что-то, если, если в конце есть что-то, то это уже некая информация, да? Если в конце ничего нет, то ты, соответственно, знаешь, что в конце вот столько нулей. То есть если стоит ноль, ты еще знаешь количество нулей. Ну и теперь ты должен просто, значит, теперь ты должен отсчитать, вот в первом случае ты... В первом случае ты двойку, тройку, и пока не возникнет вот эта ситуация. То есть в первом случае ты просто щупаешь, какая это цифра в конце. И в какой-то момент ты нащупал, когда у тебя сброс произошел. Если э, вот 2020 сумма, 2019 сумма, 2018, вдруг бах, 2017 плюс 9 там, например, да. Вот, значит, соответственно, ты тоже пришел к количеству до, до этого сколько, да, нулей было. То есть вот у тебя... Если предыдущий не 0, то после сброса он просто опустится на единицу. Если предыдущий тоже 0, то будет еще одно прибавление 9. То есть на самом деле ты просто задаешь вот такие вопросы. Один, два, три. И как только у тебя возникла вот эта ситуация, то есть как только вышел сброс сюда, ты просто отсчитываешь количество разрядов и задаешь такие же вопросы, только теперь с двумя нулями на конце. Вот, например, если я знаю, что k равно 2, значит здесь стоит 2 нуля. Отлично, два, но не 3. Значит, я должен спросить 100. Задать вопрос. 100, да, говорю, 100. Вот, значит, ну и э, если это не сразу возникло, то на конце я цифру ставлю. Я уже выяснил, какая цифра на самом деле. да, То есть 100 и на конце вот эта цифра. Опять повторяется ровно то же самое. Я узнаю, сколько впереди стоит девяток. Вот, и узнаю в какой-то в какой момент, значит, 100, это 200 или 300. То есть на каждом разе, когда я дошел, я его, это число, как бы я его препарирую по частям. Я уже понял остаток. Ну, вот, скажем, если было 2107. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На восьмом шаге у меня 2099. Соответственно, на следующем шаге я уже знаю, что было в конце 07, А здесь пока не знаю. Но точно, что как минимум единица есть. Соответственно, 107 мне уже нет смысла спрашивать, потому что я уже знаю, что единица как минимум есть. Поэтому я сразу переключаюсь на 207. 207, 307, 407... Ну, 207 мне сразу дадут уже вот здесь, тут окажется единица, и здесь будет, соответственно, там 99, э, не 207, да, 207, э, просто 900. Вот, будет. И я опять узнаю по сумме цифр, что произошло. То есть я каждый раз узнаю просто следующую цифру. Вот так цифру за цифрой я ровно, ровно, ровно и вытягиваю. И каждый раз вместе цифры я вытягиваю, сколько до нее идет 0. То есть 2021 вопрос мне точно будет достаточен. Я полностью конструирую число. Почему? Потому что за это время каждый раз новый, когда я новое число беру, у него все еще каждый раз растет вот эта сумма цифр его. И я убиваю как бы вот этот хвост тем самым. То есть каждый раз я все удлиняю, удлиняю хвост, который я просто точно знаю, как выглядит. 100% знаю, как выглядит. И постепенно он доходится, ну вот в этот момент, когда я нажал 100%, я просто знаю, что вот у меня получилась сумма 0%. И все, сумма цифр, значит, число на нулю. То есть с конца... Ну вот это, это да, проще это как бы вот просто... Э, проще увидеть, начиная задавать вопросы с конкретным числом, да, там. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 бах там сразу будет сумма цифр, которая указывает на 2 девятки. Хорошо запомнил эту информацию, значит, в конце 0,7. Так, 107 нет смысла, потому что здесь точно не 0. 207 даешь, так, тебе, значит, дает ответ, из которого вытекает сразу, что э, вот эта цифра не равна нулю. Вот, соответственно, тут сразу тоже 200 берешь, 300, пока не будет, значит, здесь этот самый, здесь тоже не, не, не вытянется лишнее количество девяток. То есть каждый раз это количество девяток регулирует тебе следующее количество нулей. Вот, ну и без, как бы, без потери темпа я делаю это, то есть это количество нулей убивается без потери темпов, с таким же темпом, как если бы и вообще не было нулей. Ну и постепенно просто я его, его вот, вот цифру за цифру я просто поднимаю сумму цифр, числа, которые я задаю, когда я дойду до 2100, 2021, то я просто полностью ее всю и, и вытравлю. Вопрос, почему нельзя меньше? <coughs> вот здесь я, честно говоря, какого-то ответа четкого дать не могу. По-моему, вот если я взял RepUnit из 2021, то я не смогу избежать ситуации, что каждую цифру я должен вот на каждом разряде выяснить. То есть я вот до конца строго я не могу это доказать, да? Но вроде бы получается, что вот это число я э, ну, априори не, не могу никак узнать, задав меньше, чем 2021 вопрос. По-моему, дальше там как они, они приводили... Что же они приводили в доказательстве? Я вот сейчас не помню уже. В общем, там какая-то была такая четкая логика, что вот если вопросов меньше, то... Вот эти два числа будут неразличимы, там никак, между ними там количество нулей где-то там. Вот, в общем, <coughs> ну идея в том, что здесь между этими единицами можно вставлять любое произвольное количество нулей, и это не регулируется вопросами вот без 2021. Ну, в общем, скажем так, это доказательство с идеей примера. С идеей примера. А так, конечно, это, это такая самая удивительная из всех задач, которые здесь есть, просто самая удивительная. И да, и я прям ну, у меня возникло уважение к автору, прям вот реально глубокое уважение к автору. Итак, задача номер четыре. Геома. геома. Длина стороны равностороннего треугольника ABC а, равна 15. На стороне AB а, отмечена точка D таким образом, что АД это 5, а на стороне АС точка E таким образом, что АЕ это 3. Докажите, что отрезки ВЕЦД перпендикулярны. Скажу честно, то, есть то, что геома в варианте есть, это сверхность 1 на Олимпиадах. Но то, что геома такая простая, она именно счетная здесь. Возможно, автор какое-то красивое решение имел в виду. Здесь счетное элементарное доказательство. Почему? Треугольник. Все стороны известны. на стороне. Где отмечены точки? известны, Значит, все априори можно посчитать. То есть задача уже решена. То есть вот только условие посчитали, она уже решена. Да. Теперь давайте зафиксируем, что она действительно решена. Нарисуем наш треугольничек. А... Б, С. Теперь точка Д на стороне АБ Где-то получается... Да, нее 3, да? Да, нее 5. А, значит, здесь 10. Да. А, А, C здесь, соответственно, точка Е. E. Поближе, где-то вот да. здесь. Здесь 3, значит, здесь 12. И проводим два отрезочка, а именно B e и С, Ага, и вот они должны быть перпендикулярны. Ну, они как-то визуально должны быть перпендикулярны. Да. Давай я сразу точку пересечения обозначу. Скажем, точка П пускай будет. Да. Хочу доказать. Первое, что мне приходит в голову, сказать, допустим, я вообще ничего по геометрии не знаю. Ну, вообще, от слова совсем. Так. Но я учился в шестом классе, мне говорили, есть такая система координат, пожалуйста, посмотри. Тут. Поскольку все точки понятно, где находятся, значит, если я систему координат посчитаю, потом скорее произведение векторов возьму, все, значит, решено. Да, да. да? да значит, мне нужно найти а, два вектора. Вектор ЕБ, его координаты, и вектор dc да, значит, что я делаю? делаю? Систему координат. Значит, точка А начало отчета. Все нули. Ну, всех. это два, правда, на плоскости, потому что работаем. Точка Е. Это, соответственно, 3,0. Так, точка С 15, ноль. Теперь, соответственно, точка D мне нужна, да? Ну, я найду координаты точки Б. Координат точки Б легко находится. Это 15 вторых и, соответственно, 15 корней из трех вторых. Да. Понятно, почему, да? Корректор. Понятно, почему, да? Потому что я взял серединку и поднялся вверх. Медиана, бисектриса, высота – это все одно и то же. Конечно. А D, получается, делит А, а B в отношении 1 к 2. Значит, третью часть от B забираю. Два. Получается 5 вторых и, соответственно, 5 корней из трех. трех, трех. Все, координаты векторов. Вектор EB. Значит, из B вычитаю E, получается, значит, 15 вторых минус 6 вторых – это 9 вторых. Да. И здесь 15, а, ну здесь так остается. Да. 15 корней из 3 надо. И вектор, соответственно, dc. Из d вычитаю c. Получается 5 вторых минус 30 вторых, это минус 25 вторых. Из c надо d. Если d. Стоп. А, да, tc мне. Ну да, неважно в какую сторону. <свят> Раз уж сказал, что dc, значит c, d. 30 вторых минус 5 вторых, 25 вторых. А здесь, соответственно, 0 минус 5 корней из 3 на и осталось скалярно поперек, Ну, конечно, да? просто ну, перемножить. Да? Что получается? Вот эти два перемножил. 9 25. Это 3 в квадрате 20. умножить на 5 в квадрате. 15 в квадрате. Да? 225 в четвертых. Здесь понятно, со знака минус. Четверка в знаменателе сразу появилась. Все, все. 75 20. на 3. 225. 0. 0. да. Все, доказали. Соответственно, векторы перпендикулярны. Значит, и прямые тоже перпендикулярны. Но... Но я предвижу твои замечания. Нет, а у меня их нет. Вот... Они у тебя есть. Есть они у тебя. Есть. Ты просто еще о них не знаешь. На Олимпиадах не принято решать векторами задач. Вот считаем, что это некрасивое решение. А, ну при этом засчитывают, да? Ну, засчитывают. Я же решил. Ну, ответ-то. Все, чтд. Ага. Тогда я смотрю на задачи и говорю, ребят, давайте еще раз проговорим, что дано. Дано все. Раз все дано, значит, мы все можем посчитать. Что мне нужно? Мне нужно конечно, что вот этот угол прямой. Да. Он в треугольнике BPC. Что мне на ум приходит, если я в восьмом классе учусь? Теорема фагора. Правильно, значит, докажем, что теорема фагора работает в этом треугольнике. Да. Я да. все это убираю. За ненадобностью. Никаких векторов, никакой системы координат у меня нет. У меня есть что? Теорем минилай И, наверное, все. А, теорема косинуса 2. Ага. Угол 60 градусов вот здесь. Ага. Угол 60 градусов. Значит, что мне нужно найти, чтобы проверить теоремию Фагора? Я знаю BC, 15, нужно найти BP и PC. Значит, мне нужно понять, в каком отношении точка P поделилась, соответственно, оба отрезка. Так? Ну и понятно, что BE и CD я легко могу найти по теореме косинусов треугольников A, BE и ADC. Да. Поехал, с этого и начну. Значит, я считаю EB. Ой, теперь уже не вектор. Теперь уже не вектор, по теореме косинусов. Значит, это будет АБ квадрат плюс E квадрат. Минус произведение А, Б, А, Е, косинус А. Ну и просто подставил, да? Значит, что да. у меня получается? 15 в квадрате плюс 3 в квадрате минус 2 на 15 на 3 и на 1 второе косинус 60 градусов. Да. Значит, 225 плюс 9. А вот эти двойки пропали и 45. Да. 180, 189. Ну да, такое странное, да. Нормальное число, положительное же. Теперь дальше я считаю СД в квадрате. Снова по теореме косинусов. АД да? квадрат плюс АС квадрат. Минус 2 AD АС косинус А. Снова все известно, остается только посчитать. Значит, 5 в квадрате плюс 15 в квадрате. Минус 2 на 5 на 15 и на 1 вторую. 25, 225. Ой. Двойки пропали, 75. <г targeted> Значит, это 150, 175. Угу, да. Так себе тоже число, но это не важно. Так, теперь я повторяю. Нужно выяснить, в каком отношении точка P делит нужными отрезками. Да, да. Но что я вижу? Я вижу теорию Менилая. Почему я ее вижу? Потому что я вижу кучу треугольников, и прямые, которые пересекают их стороны. Скажем, треугольник А, Б, Е. И пересекает его прямая CD. Так? Значит, я просто пишу. Треугольник А, Б, Е, Секущая CD пересекает сторону АБ, пересекает сторону БЕ, пересекает продолжение стороны АЕ. Пятерым работает, работает. Поехали писать я. АД. А вот я сейчас ее пишу. Значит, э, что я должен написать? Я должен написать произведение трех травей. При этом э, в числе твоих у меня будут отрезки. То есть я беру и чередую вершины треугольника и точки лежащие на прямой. Мои вершины А, Б, Е. Мои точки Д, C, С. Значит, если я стартую с вершины А, то первая точка, которая встречает, это точка жесткой прямой. D. Следующая вершина B. Потом точка P. Да, соответственно, получается здесь BP. А, делим на PE. Потом я иду в точку C, она лежит на прямой. И возвращаюсь из точки жесткой прямой в исходную вершину. CA. И получаю, произведение единичку. А, а D, теперь смотри. B, B, смотри, сокращаем на D, сокращаем на P, сокращаем на C. Ну, мысленно, конечно, так никто не делает. Так? На D сократил, на С сократил, на C сократил, А, Б, Е в числителе, А, Б, Е в знаменателе. <с liksom> Сократилось, получился единичка. Красиво. <с philosculpt> ну, так, так делать нельзя. Так вот, теперь я оставлю 5 к 10 умножить на вот это неизвестное отношение. Умножить на EC, это 12, к 15. Я забыл ее уже. Все, здесь сокращается, получается, да. двойка знателя, здесь сокращается, получается, 4 пятых. А, еще здесь двойка можно скортить, да? 2 пятых, получается, БП к ПЕ. Если я правильно писал, 5 к 2. Нет, Нет прошу, сейчас, подожди-ка. А... <coughs> ну, давай, смотри. Да, вы, здесь двойка знаменатель остается. Значит, 6 пятнадцатых. 6 6,15 это 2 пятых. Да, все. Значит, на 5 вторых. Значит, получается, что мне нужно было? Мне нужно БП. БП это получается 5 седьмых от БЕ. Да. То есть, давай вот здесь напишу. Б, да. Это 5 седьмых от Б, А Б, Е вот у меня там. А сколько? 189 на 7 делится. Да, 140 плюс 49, совершенно верно. Но это не важно. Важно другое. 5 седьмых, там получается у меня на 9 делится, да? На 9 делится. На 7. Да на 9 делится, я же корень должен здесь. Я же корень должен здесь. Здесь же квадрат. Ну да. Значит, корень 189, здесь 9 умножить на 21. То есть, 3 корня из 21. Вот так осталось. А, корень, да. Да и бог с ней так останется останется. Теперь, соответственно, второй треугольник. Мне нужно выяснить, как он отношение точка P DC. Так? Да. Значит, что я беру? Теперь я должен взять другой треугольник. Ну, например, я могу взять А, Так, чтобы через вершину прохел. Поэтому треугольник, скажем, EBC брать нельзя. Потому что прямая DC проходит через вершину. Запрещено. Значит, вот у меня прямая, которая пересекает. И мне нужно... А, вот на этой стороне. Подожди, на этой стороне я уже нашел, соответственно, на этой. Значит, эта сторона... А, ну вот тогда треугольник А, ADC. Пересекает сторону, пересекает сторону и пересекает продолжение стороны. Да. а ADC а, и секущая... У меня ДС, да? Подожди, опять секущая ДЦ. А, ну, что поделаешь. ADC а, не может быть... Нет, такой... подожди. А, а, подожди, а подожди, много, подожди, да? подожди. Нет, подожди. Yeah. Да, да, все правильно. Нет, секущие, Б. Секущие, Б. Секущие, Б. Не, БЕ тоже не. А, да, БЕ, это Я просто про секущую оговорился. Все секущие. правильно. Да. Все, значит, откуда начинать? А, ну, опять же, с собой вершины, какой хочешь. Давай начнем с А. Ну, Для определенности. Значит, что я должен увидеть? Я должен увидеть потом точку, а, лежащую на прямой, то есть на БЕ. Да, значит, вот я и беру Б. А, Е. Нет, А Б. А. А, ну можно было в эту сторону идти. Да, Но, если хочешь, можно в эту сторону. Нет, давай в твою. Б, потом возвращаюсь в вершину. Потом иду из вершины в точку. Из точки в вершину С. Потом иду в точку С Е. E, и возвращаюсь в вершину Обалдеть, какая так. А. Обалдеть, какой Т. А Б к BD получается 15 к 10. Вот это мы хотим найти. И СЕ к e, e, 12 к 3. Да. Вот здесь четверка. Да. Здесь три вторых. Получается 6. Да? Значит, получается, что ДП к ПЦ. Одна шестая. Одна шестая. Мне это что нужно? Мне, а, мне ПЦ. нужно PC. 67 6 седьмых. Шедьмых шесть шесть седьмых от ДЦ. А ДС у нас с тобой вот она. 175. Кстати, тоже на 7 делится. Это 7 кстати. Да, значит, получается, что Два. это 6 седьмых умножить на 5 корней с 7. Но все, мы нашли все, что нужно. Теперь заключительный шаг. Берем треугольчик треугольчик А, вот здесь напишу. B, PC. И проверяем. BP в квадрате плюс PC в квадрате. Значит, э, 25 49 умножить на 9 умножить на 21. А может быть, кстати, на 189. 8, да. Но там посокращаем. Вот здесь 21,49 да. сокращается. Плюс вот здесь 6 седьмых, это 36, 49 умножить на 25 и на 7. Да, 25, 7, Но 25, я вижу, выходит за скобку, Общем множители. Сразу вынес. Так. И 36,9 я вижу, 9 можно вынести. Так. А дальше, соответственно, что остается? 21, 49. Правильно? Да. На 7 сократил 3,7. седьмых. Да. А здесь получается 4... Множь на 7. 4,7. Да. 1 на 4,9. 4,7. Значит, это получается сколько? Это же просто 1. Да. 25 на 9. Все. А это 225. А это квадрат числа 15. А квадрат числа 15 – это просто BC в квадрате. Да. Вот, пожалуйста, второе решение. Я уверен, уверен, что ни то, ни другое составители не предполагали. Да. А Какой-то, какой видимо, какой -то красивый с на построениями. Но… К чему я клоню? Все, можно посчитать, берете и считаете. Берете и считаете, да. Тут, наверное, намек какой-то вот, у меня такое ощущение, что намек вот сюда. Ну, где-то окружность, скорее всего. Не сюда намек? Да нет, может быть сюда. Смотри, если прямой угол, если прямой угол, то где-нибудь провести какой нибудь окружность, конечно диаметр, например. А, что-то такое, Ну, это как идея. Опять же, когда ты знаешь, что этот угол прямой, ну, да. ты уже можешь там давать, можешь что хочешь. Выражать. Найдите все пары целых чисел А, Б, с которыми выражение, ну, для которых выражение 19, А плюс Б в степени 18 плюс А плюс Б в степени 18 плюс а плюс 19b в степени 18 является полным квадратом. То есть квадратом целого числа. Офигенно просто! Я вначале пытался... Ну, я начал по Биному а потом сразу понял, что это какая-то... Жуткая история. Жуткая история просто, да. И... Начал думать вот по-другому. Вот смотрите, в принципе, я попробовал по модулю 5 и по модулю 7. У меня ничего не выходило. По модулю 3, там, ну, что-то как какая-то фигня, Илаша, да, что-то там, все. Всегда получается там. Давай. Тут я думаю, мне же здесь сразу говорится, по какому модулю это надо решать. Если у меня, да, там, в 2021 году почему-то участвует все еще 19-18, значит, наверное, речь идет о простоте. Числа 19. Но если так, то чему равно по модулю 19 18 степень? Два варианта. Один или ноль. То есть, иными словами, я с удивлением обнаружил, что, видимо, в 12 классе в Латвии проходит малую теремофирма. Ну это скорее всего сомнительно Сомнительное, да, утверждение это в шестом классе им просто напомнили что есть такая 100 теорема расчетная и все то есть это просто олимпиально... Ну, олимпиально... ну по крайней мере это явно олимпиально... да рассчитываю но рассчитано ну, на мало теорема да это важно знать мало теорема ферма говорит о том что x18 равен единице по модулю 19 кроме случая ну короче при x не делится на 19 но если делится то 0 естественно и, соответственно, возникает вот следующие, да, следующие возможности, там, А и Б, там, как-то делится, не делится на 19. Ну, там, А и Б, А плюс Б, там, 19 А плюс Б и прочее. Вот. Ну, вот какие здесь возможные варианты? Вот э, здесь есть три выражения, 19 А плюс Б, А плюс Б и А плюс 19 Б. Вопрос. По модулю 19 сколько здесь может быть э, отличных от нуля чисел? Ну, здесь А, и А, Да, вот давайте, смотрите, предположим, что среди этих чисел есть два отличных от нуля. Или три. Тогда в этой сумме, то есть как минимум как минимум два или все три. Вот предположим, да, что отличных от нуля по модулю 19 здесь как минимум два. Тогда в этой сумме, как минимум, 2 слагаемых равны единице по модулю 19. Как минимум 2 или 3. Или все 3. Тогда по модулю 19, вот эта вот шняга, по модулю 19, вот эта шняга равна 2 или 3. А теперь внимание! Я выписываю все квадраты по модулю 19. 1, 4, 9, 16. Значит, ну можно, да, можно так, как ты говоришь. 16, 25 это 6, 36 это минус 2, 17, да. 49 это 13, правильно, да? 49, да, нет, 11. Так, 64 это 7, потому что 57 наша любимая делится на... 19 на Должны все, все, все числа получиться, да? Нет. Нет. Ровно половина. Ровно половина? Да. 9 квадрате это 81, и это дает а, 5. Угу. А 10 квадрат — да, это то же, что, что 6, и 9 3, квадрат. 2. Да. И дальше они все повторятся. Внимание, среди них не существует чисел 2 и 3. Да. А значит, наше предположение, что как минимум 2 из них отличные от нуля — Является неверным. Неверным. И значит здесь либо есть вот такое уравнение. Равно нулю по модулю 19. И вот такое равно нулю по модулю 19. Угу. Так? Либо у меня будет 19а плюс b равно нулю. И а плюс b равно нулю. Ну, либо третий случай. В любом случае да, в любом случае получаем, что а и b делится на 19. Делим на 19 и продолжаем. Бесконечный спуск. Да. Все. Ну, то есть, все. При, то все, есть... Где квадраты? Да? Все, никогда A равно Б равно нулю. Все доказано. При положительных мы сразу получаем, что мы не можем до бесконечности делить на 19. То есть мы как бы что сделали? Мы сделали акт бесконечного спуска вниз. Акт спуска. Если это выражение является полным квадратом, то оно должно быть равно единице по модулю 19, либо нулю. А, но тогда два из этих слагаемых получается у меня делится на 19, тогда получается, что я и б делится на 19. Но если а и B делится на 19, значит, это выражение равно нулю по модулю 19. Делим просто на 19 в 18 степени. И получается для а делить на 19 и б делить на 19 просто то же самое уравнение. И значит, они тоже оба делятся на 19. То есть, они бесконечное количество раз оба делятся на 19. Значит, они оба нули. Все. Зак Доказано. Правда, это красиво? красиво. Это, это очень красиво. Это очень красиво. И они предполагают, что это самое сложное. Но в силу моей специфики я люблю это. такие задачи. я Да. Вот Давай обсудим весь вариант. Давай, да. Давай. Первая я просто тупил, ну, понятно, да. Первая, на самом деле, очень хорошая, красивая. Да, задача, красивая олимпиадная задача. задача. Прекрасная, да. да есть... Ну, это, на самом деле, не первая задача. То есть, ее надо было поставить. Когда да, это с... олимпиада вообще сложная, на самом деле, очень. Вторая задача оказалась… Техническая, да. Такая, основа, это, угадать, угадать, и иные, угадать, и да, такая, угадать, угадать, угадать. Полные квадраты, выделять да, вот это да, вот. x плюс y плюс z удвоенное равно сумме. стандартная. Стандартная если... задача, да. да. Вот, То есть здесь любой олимпиадник ее решит очень быстро, как и я да. решил. Третья да. задача Третья потрясающая первая, задача. Просто. Голос, ну, вообще непонятно. Есть, вообще просто не потрясающая задача. Не да, решаем. Да, решаем нерешаемая задача. Третья это самая вообще. Да, маленькие чисел у меня идея была. По логике ее надо будет распространить и дальше по индукции искать. Ну все, доказали. Но это все-таки надо красиво оформить. Да, да, да. Но ну, ну, фактически требует. мы ее даже не дорешать. Ну, все да, там, решать. Да, вот это... Четвертое, это не <къех> задача, честно. Просто <къех> школьная задача. Просто школьная <къех> задача, обычно. Я думаю, что даже на ЕГЭ, наша задача в 11 классе, которая решает. Ну, они вообще все поголосу... сразу решат, мы За секунду, секунду есть, да. Теорема Косинса, теорема Минела, это просто, ну, это стандартный набор, который минимальный стандартный набор. Да, я всем ребятам говорю, ребят, есть пять минимальных теорем, наборы. Геометрии, да? Геометрии, которые вы должны просто знать, чтобы начинать решать геометрию. Uh -huh, uh -huh. Теорем фавора, ну, теорем да. Фалеса, теорем Эсинцев, теорем кости, теорем Нила. Все, ну, две из пяти сработали. Да, сейчас слушай, я меняла и узнал сегодня. Вот здесь я у Рафа ее, естественно, знал, когда учился 30 лет, 35 ну, лет понятно. назад в 58 м школе, но сейчас вот вспомнил, вот. да. Вот, ну, а пятый просто красотища. Ох, да. Ну, метод бесконечного спуска, да. Вот да. это типичная Олимпиада, значит. Это да. То, что это анцисанбайнис, это я прям почти гарантирую. Ну, вот единственное, что меня смутило здесь сразу, Олимпиада должно быть, Ну, вот, вот скажем, та же Агита да? 2021. Почему здесь не 20, 2020? Да, да, да, 2020. намек идет, идет намек, это же 2021. 2021 составные, 21, <связывается> 11, а 19 простое. А 19 простое. <связывается> <связывается> Значит, видим, что здесь. Ну что, в целом, я скажу, ребята, олимпиады хорошие. Это очень хорошая олимпиада. Хорошая, да. Просто вообще респект. Вот, э, видел я и разные олимпиады разных стран, республик наших вот, бывших. Ну, вот это прямо одно из лучших, ну, это, луч, видимо, лучший школа все-таки. Все было, да, вот да, это вот номер один того, в Риге, да, 40, вот эта школа 40, 40, номер один, 50, где они все 50, выигрывали, выигрывали, да, все, это, это все остается все-таки чуть-чуть. Ну что, скажем спасибо. Маткульт, привет. Да, привет! Себе огромное спасибо, да, что ты пришел всем. помочь мне разобраться. Спасибо да. тоже, что пригласил, ну и, как обычно, там, <laughs> в ссылочкам, ой, в комментариях там пишите, что вы думаете по этой Олимпиаде. Может быть, мы что-то решили не так. Кто знает, кто знает? Кто знает? Геометрию, там, кстати, интересно узнать такое вот без да, этого, да. да решения. построение дополнительное, которое сразу. Оп, посмотрел и все, все. Это, да, как говорят древние. Смотри. Все. Всем пока. Матколь, привет. Та-да-та-та-та-та-та. ребята. Там.